У моего сына было витилиго. А, мы страдали от витилиго. Мы думали, что результаты не будут, думали. А, есть результаты. Мы как принимали лф 8 и аксилар 8. А после 4 месяцев у нас уникальный результат. Мы избавили, почти уже избавились от витилиго. А, с сентября месяцев мы начали принимать аксилар 8 и Lf8. Вот у нас.